Вы позвонили в информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. В целях повышения качества приема обращений все разговоры записываются. Дождитесь ответа оператора. Здравствуйте, оператор Ольга. Как могу к вам обращаться? Здравствуйте, Павел. Скажите, пожалуйста, вот я нахожусь на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, да? И да. вот меня интересует, вы владеете полной информацией по цику? А скажите, пожалуйста, какой именно вопрос вас интересует? Ну вот я читаю, здесь написано численность избирателей, участников референдума Российской Федерации. Так. Да. Вот мне интересно, почему референдумы, а не выборах? А уточните, пожалуйста, вы находитесь на новой или старой версии именно сайта ЦИК? На новой. Я вас поняла. А в таком случае, ну да, здесь получается у вас информация о выборах и референдумах, потому что здесь вся информация не только о выборах самого президента Российской Федерации. Ага. А что здесь тогда референдум? Вот это что такое? Пов немного не понял повторите пожалуйста ну, здесь данный сайт он же ведь а, не соответственно не идет лишь только к выборам президента Российской Федерации а также и о других выборах которые производятся но муниципальные, региональные и так далее поэтому информация такая расположена ну я понял теперь это вот просто сведения о численности зарегистрированных в пределах Российской Федерации да за пределами Российской Федерации написано вот здесь ну вот, я так понимаю, вас интересует подробная информация по самому сайту, сайту верно? Я в том, что так как наша служба мы занимаемся именно вопросами о именно данных выборах предстоящих. Поэтому, все-таки, да, если интересует подробная информация, вас с старшими специалистами, а работниками самого сайта, вас подробно проконсультируют в таком случае по всем вашим вопросам. Ну, хорошо, давайте. Конечно, в, в таком случае оставайтесь, пожалуйста, на линии, mm. Павел. Я вас соединяю с данными специалистами. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Всего доброго. Вас приветствует информационно-справочный центр ЦИК России. Здесь вы можете получить информацию о том, где проголосовать на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, а также передать сообщение в ЦИК России. Для того, чтобы получить информацию, пожалуйста, кратко отвечайте на вопросы автоматической голосовой системы после звукового сигнала. Вас интересует информация о месте и порядке голосования? Да. Извините, не могу найти. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, я соединю вас с оператором. Спасибо. Здравствуйте, оператор Татьяна, как могут вам братец? Здравствуйте, я вам звонил уже. Павел? По отчеству? Владимирович. какого региона Павел Владимирович обращаетесь? Пьянский край. Борок? Кунгур, Конгур. Какой у вас вопрос? Мне бы хотелось вот узнать, я сейчас на центре Сберкоме, как бы на сайте, да? И вот у меня вопрос такой. Тут вот написано численность избирателей, участников референдума Российской Федерации. Почему референдума, а не выборов? Но ведь слово «референдум» и обозначает волеизъявление граждан, заключающиеся в голосовании. Нет, извините меня. Результат выборов означает легитимность власти. По окончанию срока действий полномочий представители власти осуществляются новые выборы. А что касается результатов референдума, то они обладают высшей силой и бессрочным действием, пока не проведет отмена решения на ином референдуме. Совершенно? У вас вопрос какой? Вот вы позвонили на телефон горячей линии, она создана для граждан, которые желают узнать о том, где, как и каким образом можно проголосовать. У вас вопрос, формулируйте, какой вопрос? Вопрос у меня в том э, дело, что здесь не написано, что граждане Российской Федерации голосуют или нет. Просто написано численность избирателей, участников референдума Российской Федерации. Ну, Такое указано, граждане Российской Федерации. А разве могут голосовать не граждане Российской Федерации? Ведь это невозможно. Ну как это невозможно? Но ну, если написано численность избирателей, значит могут избиратели. Ну, я вас, я вас из... понимаю, Павел Владимирович, но наверное это все-таки бесконально уже, -то, ну так скажем, с ваших слов, да? Ведь вы понимаете, что в выборах могут участвовать только граждане Российской Федерации. А если вот я, например, гражданин другого государства? Я вас понимаю, не понимаю вопрос еще раз. В выборах могут участвовать только граждане Российской Федерации согласно существующего законодательства. Хорошо. Другой вопрос. А кто такие граждане Российской Федерации? Хорошо, я уточню ответ на ваш вопрос. Ожидайте, пожалуйста. Хорошо. Ожидайте, пожалуйста, еще. Угу, хорошо. Я благодарю вас за длительное ожидание, угу, Павел Владимирович. Угу. Информацию вашу зафиксировала. Переведу вас ваш звонок на специалиста для оказания вам консультации. Так, Оставайтесь, меня пожалуйста. Уже, меня, уже переводили, да? меня уже переводили на специалиста, но что-то <сих> так я и не дожидался. Сейчас. Хорошо, еще раз ожидайте, пожалуйста. Возможно, на линии большая нагрузка. Информацию зафиксировала. Оставайтесь на линии. Перевожу звонок. Угу. Вас приветствует информационно-справочный центр ЦИК России. Здесь вы можете получить информацию о том, где проголосовать на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Здравствуйте, оператор Кирилл, Всем всему могу к вам обращаться. Здравствуйте, Павел меня зовут. А скажите, пожалуйста, какого вы... региона звонить? Э, Пермский край. Помский. Пермский пер, перм. Какой у вас вопрос? Меня интересует такой вопрос. Я вот сейчас на сайте на вашем нахожусь, и тут написано вот численность избирателей участников референдума Российской Федерации. Почему референдума? Вы пропадаете еще раз скажите. А... На сайте находитесь, что указано? А на сайте нахожусь и читаю. Вот написано Численность избирателей участников референдума Российской Федерации. Почему, реф... Почему референдума, а не э... выборов? 18 марта будет проводиться как выборы президента Российской Федерации, так и референдум в Волгоградской области. А что за референдум в есть... Волгоградской области было? По изменению часового пояса вопрос будет решаться. А нас как, как касается тогда вот этот референдум? Центральная Центральной избирательной комиссии сайт занимается организацией проведением выборов всех, Хорошо. не только Президента Российской Федерации. Хорошо. Вот смотрите, какая ситуация. Например, вот с Узбекистана, с Киргизстана, да, с Америки имеют гражданство да, Российской Федерации некоторые жители, правильно? Много же сейчас? Зависит э... от того, что гражданство или вид на жительство гражданство но ну вот американцу, по американскому боксеру уже дали э, на гражданство и у меня знакомых здесь вот по кунгуру много э, которые имеют гражданство российской федерации смотрите какая интересная штука получается э, он будет голосовать как не жить здесь да а сам уедет у -у -у. туда не смогут проголосовать люди у которых есть Двойное гражданство. Как так? Не понял. Голосовать могут только граждане Российской Федерации. А если, если есть двойное гражданство, проголосовать возможности не будет. Хорошо. Регалонтируются девятнадцатым и шестьдесят седьмыми федеральными законами. А если я, например, гражданин другого государства, я тоже не имею права голосовать, правильно? При двойном гражданстве. Да. Нет, не имеете права. А мы все находимся в двойном гражданстве, получается. Почему? Согласно закону. На линии, ожидайте. Хорошо. Все ожидания. Да-да-да. уточнил это. Статья 3, шестой пункт. Иностранные граждане. За исключением случая, указанного в пункте 10 статьи 4 настоящего федерального закона 67, лица mm -hmm. без гражданства иностранной организации, международные организации и международные общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую движению кандидата, списку кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, удвижение инициативы, проведение референдума, проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума, участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных международных наблюдателей регламентируется федеральным законом. Иностранные граждане могут участвовать в выборах и референдумах в местные органы самоуправления это у них право есть. Угу. На, на выборы президента Российской Федерации участвовать не могут. А на, на референдумах тоже могут участвовать? На референдум, на основании международного договора Российской Федерации иностранные граждане имеют право на участие в выборах в органы местного самоуправления и местном референдуме. Угу. Хорошо. А вот э, то, что у меня, например, э, двойное гражданство, я тоже не имею права да, э, участвовать? У нас имеется гражданство постоянное в другой что? стране. Нет, почему? Э, была, была страна СССР, помните такое? Вы имеете право участвовать в выборах. Почему? Я же гражданин СССР, а это совершенно другое государство Российской Федерации. У сейчас паспорт гражданина Российской Федерации СССР более... Ну, паспорт, не паспорт Нет, паспорт не дает, э, это удостоверение личности, но оно не дает гражданство. Паспорт. Гражданство, гражданство Российской Федерации у вас нет? Я говорю, э, я задавал э, в полицию вопрос о гражданстве, чтобы они мне дали справку, что я гражданин Российской Федерации. Они мне не дали эту справку? Ну, если нет у вас гражданства Российской Федерации, то также нет, не можете. А вы тоже так же -то получается, что не можете? Потому что вы тоже не можете доказать, что вы гражданин Российской Федерации. И любой из нас, кто был в СССР, любой из нас не может это доказать. Вы в паспортный стол обращались по замене паспорта? Да. По присвоению Паспорт... вам гражданства. С паспортного стола мне дали справку, что я из э, гражданства СССР э, заявление не писал и не выходил. Можете повторно обратиться. А зачем? Смысл какой? Ну, вы желаете участвовать в выборах президента Российской Федерации? А, в том-то и дело, что как таковая Российская Федерация это же частная компания. Я вам что хочу объяснить. Это частная компания, которая ООО Российская Федерация зарегистрирована в Германии и управляющий ее Медведев. Вы не знали об этом? Об этом нет. А? Алло? Об этом нет, то, что это частная компания. Это Российская Федерация. Как она может являться частной компанией? Но зарегистрирована как частная компания э, под управлением Медведева. В Германии зарегистрирована. По ЮПИКу зайдите, посмотрите. Я, в принципе, сам... Это ничего сложного, документы предоставите, если? Вам Можете документ? направить данные документы в Центральную избирательную комиссию письмом? А, да, могу. Если вас это интересует, направляйте. А, можно сегодня, да? Можете направить сегодня, Большой Черкасский переулок, дом 9. Ага, хорошо, спасибо большое. Вопросов других у вас не будет? Да, в принципе, нет. Всего доброго, до свидания. До свидания.